Венера, управитель вашего знака, будет находиться в благоприятном аспекте с Сатурном и Плутоном. Это будет хорошее время для работы в группе, в коллективе. Это хороший период времени для того, чтобы объединять свои усилия с другими людьми. Это хорошее время для встречи с друзьями. Но все же в этот период уклон идет более на решение каких-то рабочих вопросов, чем на просто дружеские посиделки. 3 февраля Меркурий, планета коммуникаций, поездок, документов, переходит в знак Рыбы. В ваш 11-й сектор гороскопа. Меркурий в Рыбах будет находиться длительный период времени. Это связано с тем, что он будет разворачиваться в ретроградное движение 17 февраля. И этот период ретроградности будет длиться по 10 число, по 10 марта. Для вас это время, в принципе, неблагоприятное, чтобы менять работу, но это хороший период для того, чтобы устранить те ошибки, которые вы допускали на рабочем месте, чтобы скорректировать больше, как и с кем именно нужно общаться. Это будет очень ценное время для руководителей в том плане, что это поможет вам разобраться, лучше узнать ваших сотрудников. Но также это будет хорошее время, чтобы увидеть в разном свете ваших коллег. В целом в течение всего февраля месяца, а также в марте месяце будет наблюдаться Тенденция, что вы с головой уйдете в работу, и вас будет интересовать мнение о вас других людей, вы будете активно взаимодействовать с этими людьми. Во всяком случае, более конструктивно этот период проживать как раз именно таким образом. Также это может проигрываться во взаимоотношениях с вашими друзьями и с той компанией людей, с кем вы привыкли общаться. 5 числа Меркурий будет делать секстиль к Урану и будет затронут ваш 11 и 1 сектор гороскопа. Это хорошее время для общения с другими людьми, с вашими единомышленниками, коллегами. Это хорошее время, чтобы обмениваться идеями. Замечательный период для того, чтобы внедрять в жизнь новые идеи. Это период, когда… Вы можете неожиданно встретить кого-то из своих старых знакомых. Это период, когда тот человек, которого вы знаете давно, может вас удивить. 7 числа Венера переходит в знак Овен, ваш 12 сектор, и она будет находиться в этом знаке по 5 марта. И Овен это ваш 12 дом, поэтому период будет сопровождаться некой погруженностью в ваше внутреннее состояние, в ваши эмоциональные реакции. Все-таки Венера это ваш управитель, и ее положение сильно влияет на ход ваших дел. И в целом можно считать, что февраль это хороший месяц для анализа, для работы над ошибками, для планирования дальнейшего прорыва вперед для расстановки приоритетов в соответствии с вашими желаниями. Но для того, чтобы начинать что-то принципиально новое, время может быть не совсем подходящее. В этот же день, 7 числа, Меркурий будет в благоприятном аспекте к лунным узлам, которые на данный момент находятся на вашей оси 3 и 9 сектор. Это ось путешествий, поездок и документов, а также ось получения новых знаний. И повтор этого аспекта будет 27 числа. Эти дни могут принести какое-то важное известие. Это может быть период, когда вы будете обдумывать или планировать путешествия, бронировать билеты. Это период, когда может прийти очень важная информация, которую вы давно искали. С 9 по 12 февраля Венера будет находиться в соединении с Хероном и Лилит в вашем 12 доме. И это период, когда вам стоит обращать внимание на свое настроение, на взаимоотношения с другими людьми. Дело в том, что этот период поможет вам раскрыть ваши страхи, сомнения, и действительно, в этот период вы можете в чем-то сомневаться. Старайтесь не принимать важные решения, особенно если они касаются темы взаимоотношений с другими людьми. 9 числа будет полнолуние во Льве, в вашем четвертом доме. Это будет первое полнолуние после затмений. Так что по этому полнолунию могут некоторые еще события по затмениям проигрываться, но тем не менее, оно несет и свои, конечно, события. Само полнолуние произойдет в вашем четвертом доме, который отвечает за недвижимость родителей, вашу семью, а также за чувство безопасности и комфорта. И это полнолуние может дать вам результат, связанный с вашей семьей. Например, кто-то из ваших родных будет иметь важное событие в этом месяце. Также это может быть важное решение, связанное с вашим местом жительства, с вашим домом. Это может быть продажа недвижимости, покупка недвижимости. В то же время вы задумаетесь над тем, где бы вы хотели жить, что вас устраивает, не устраивает в вашей обстановке домашней. И это все, конечно же, натолкнет вас на какие-то перемены потолкнет вас к тому, чтобы что-то менять в вашем жизненном ритме. 16 числа Марс, планета активности, переходит в знак «Козерог», в котором будет находиться по 30 число. «Козерог» — это ваш девятый сектор, который отвечает за мировоззрение, за какие-то новые тенденции в вашей жизни, когда взгляд на вещи меняется. Но Марс — это также планета, связанная с активностью, поэтому вы можете быть очень любопытны в этот период, вы можете докапываться до сути вещей. Помимо этого, Марс олицетворяет мужчину, и какой-то мужчина может повлиять на ваше мировоззрение в этот период. Также Девятый дом — это дом авторитетов. И в это время вы можете искать человека, который будет для вас авторитетом, на которого вы сможете равняться. Или же вы просто встретите такого человека, который будет на вас влиять. 19 числа Солнце переходит в Рыбы, в ваш 11 сектор, и Солнце в Рыбах будет находиться месяц. Это будет очень интенсивный период в плане взаимодействия с другими людьми, с коллективами, это период, когда вы можете проявить себя как организатор какого-то проекта. И Солнце в сочетании с Меркурием в 11 секторе дадут вам возможность инициировать какие-то новые моменты в плане взаимоотношений с другими людьми. 20 числа Юпитер будет в благоприятном аспекте к Нептуну и будет затронут ваш 9 и 11 сектор гороскопа. Этот аспект воздействует... Пол месяца и только 20 числа он будет уже точным. Это период очень благоприятный для того, чтобы опять-таки воплощать свои идеи в жизнь. И вы можете это делать с помощью других людей, с помощью ваших единомышленников. Звезды подсказывают вам, что если вы хотите достичь успеха в конце зимы, в начале весны, то вам стоит объединять свои усилия с другими людьми. 21 числа Марс будет делать тренинг Урану, и это очень хороший аспект для продуктивной деятельности, когда вы успеваете буквально в два-три раза больше, чем обычно. Это аспект, который помогает найти кратчайший путь к выполнению любой задачи, поэтому все запланированное в этот период будет очень быстро становиться реальностью. 23 числа будет новолуние в рыбах в вашем одиннадцатом доме. Как видите, дорогие тельцы, рыбы, знак рыбы и ваш 1 сектор очень активны в этом месяце, поэтому вам стоит обращать внимание на ваши взаимоотношения с друзьями, на ваши взаимоотношения в коллективе. И, соответственно, это новолуние поможет вам увидеть что-то в новом свете, начать что-то новое, поставить перед собой новые цели, которые касаются именно вашего взаимодействия с людьми. Также 11 сектор отвечает за соцсети, поэтому не исключено, что у вас появится интерес развивать свои странички в соцсетях в этом месяце. 23 числа Венера будет делать квадрат к Юпитеру, и в этот день может произойти конфликт с человеком, которого вы ранее считали для себя авторитетным, а также могут наблюдаться траты, которые не совсем оправданы. Поэтому ключевое слово этого дня — это стремление к умеренности. 24 числа Солнце будет в благоприятном аспекте к лунным узлам, а Марс будет в соединении с южным узлом. Это значит, что в этот период времени вам нужно будет что-то отдавать, делиться своим опытом, своими Знаниями, умениями. И это впоследствии поможет вам достичь хорошего результата в том коллективе, в котором вы работаете. 25 числа Солнце будет делать секстиль к Марсу. И это очень хороший день. Как видите, в конце месяца очень много аспектов, которые говорят об активности, о желании действовать, воплощать задуманное в реальность. Поэтому нужно эти аспекты использовать. 26 числа Солнце и ретроградный Меркурий соединятся в вашем 11 доме. И это соединение покажет какую-то очень важную идею, которую Вселенная хочет вам донести в феврале месяце. Ведь именно когда Солнце соединяется с ретроградным Меркурием, мы осознаем, в чем именно заключается главная задача этого периода ретроградности. Поэтому обращайте внимание на то, какие события происходят в этот период и как складывается ваше общение и взаимоотношения с окружающими. 28 числа Венера будет делать квадрат к Плутону и будет затронут ваш 12 и 9 сектор гороскопа. Этот день не подходит для решения важных финансовых вопросов, он тоже может принести траты. В то же время этот аспект говорит об определенном напряжении. Это может быть работа в напряжении, когда нужно э, обязательно что-то доделать в срок. 29 числа Меркурий будет делать секстиль к Урану. Этот же аспект был в начале месяца 5 числа. Так что даже некоторые события могут повторяться или хотя бы тематика событий будет похожей. Этот аспект может дать неожиданную встречу или м -м, просто ситуацию, когда какой-то человек вас сильно удивит.